Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы сегодня встретились с вами на вебинаре, на котором будем рассказывать, разговаривать. Про э, астропрогноз, я вам расскажу астропрогноз, он достаточно интересный, как мне кажется, э, на декабрь месяц. Ну, в связи с тем, что мы прогноз делаем по китайскому календарю, э, метафизическому, многие, наверное, знают про все эти 12 животных, э, начинается месяц крысы у нас с вами, начинается только аж 7 декабря. 7 декабря 7 декабря по 5 января будет идти месяц крысы. И что же такого удивительного? Почему мы эти прогнозы делаем каждую, каждый месяц? Почему этот месяц такой удивительный? Напишите, пожалуйста, кто сейчас кто знает, кто в курсе, что же такого будет удивительного нашим с вами месяце крысы. Напишите на Ютюбе, я тоже вижу. Людмила про елку про елку про елку мы уже написали лен еще пока не опубликовали да и про елку так что э, про елку у нас все будет статья да. Угу. никто не знает начало периода молодец елена у нас начинается начало периода 60 дзи да, на этой неделе будет елка. Вот э, спасибо Людмила, Людмила проанонсировала практически. У нас будет статья, Людмила, где будет все подробно расписано, куда ставить елку, э, в какой сектор. И э, хочу сказать, что, что мы все правильно рассчитываем в отличие от других сайтов, поэтому э, дождитесь нашей статьи. Новый 60-месячный цикл. Молодец, Надежда. Да, дядзы, Ольга пишет. Да, здравствуйте, да, на молодцы. У нас на Ютубе, наконец-то, люди работать начали. Здорово. Значит, да, друзья, новый цикл 60 дядзы. И, собственно говоря, для тех, ну, вот... Буду у вас будет здесь возможность задавать мне вопросы, мы можем отвечать, у нас есть около двух часов свободного времени, и мы с вами поговорим о. Я буду дублировать информацию и на слайдах, что. так у нас месяц Дятлым. Все идет в китайском календаре по кругу. То есть, если у нас в григорианском календаре все идет по прямой, да, то есть вот у нас начался год он закончился и никогда в жизни он больше не вернется то э, восточный календарь он по-другому то есть время идет как спираль и все возвращается в общем-то по кругу и примерно одинаково и этот круг он э, и микро и макро во всех размерах все время рассматривается э, по кругу идут дни по кругу идут часы по кругу идут месяцы по кругу идут года так вот, у нас с вами год, который наступает, год... А, нет, он не последний, что-то я его уже там, ну, что-то последний, он, он не 60, дядя, за последний. Он год свиньи он последний в цик, вот в декаде, в 12, в 12 животных, да. То есть в год следующий он тоже как бы заканчивает цикл 12-летки тоже очень интересно то есть э, с крысы с 20, э, 20 года у нас с вами опять начнется новый период чем вообще это все интересно да для нас с вами ну, ну начнется начнется И сейчас у нас с вами крысы начнется но зачем это нам надо друзья э, 60, новый цикл 60 месяцев это пять лет то есть сейчас, как помните, раньше была пятилетка плановое хозяйство, так есть и сейчас. Ну как, так как оно как бы взялось, видимо, не не из воспаленного мозга наших правителей, оно все-таки чем-то было привязано. То есть до этого уже Прожили многие века, многие поколения, и пятилетки себя показали. Так вот, если, мы, если бы мы прислушивались голосу Вселенной, да если бы мы с вами прислушивались к, там, к звездам, ну, собственно говоря, чем мы занимаемся, да, то для нас было бы. Наверное, интересно, когда эта пятилетка начинается. Так вот, она начинается в этот самый <связать> дядзи. А круг, конечно, по годам нам еще долго ждать, когда начнется следующая 60-летка. Но 12-летка тоже, она вот как бы не за горами. Так вот, на ближайшие пять лет мы можем построить планы. То есть начинается новая энергия. Если у нас энергия... В свиньи считается достаточно стабильный такой, ну вообще, несмотря на то, что в ней там, конечно, рена много, ну и вообще один рен, называется все-таки свинья инской водой, то есть это такая тишь, гладь, благодать. Да, и свинья одна из стабильных животных которые любит полениться любит полежать э, полежать подумать любит домашний уют очень хозяйственно очень дружелюбная э э э э э э вообще саму саму легенду э, надеюсь а ну ладно я в новогоднем поздравлении вам расскажу эту легенду откуда собственно говоря почему будда свинье дал такой спокойный год так вот свинье заканчивается и есть время подвести итоги то есть для нас будет время например за прошедшие 12 лет подвести в девятнадцатом году а вот на будущие 5 надо бы запланировать Подумать, что нужно закончить, что еще не закончили, чтобы нужно, какие себе планы поставить. И, а, то есть, у нас с вами и снова. Здравствуйте, как говорится, опять мы с вами вышли. Можете взять любую, например, коучинговую технику. Я как психолог очень люблю а, и считаю, что упражнения, которые нам позволяют осмысливать свою жизнь, они очень важны, хотя кажутся такими примитивными, детскими, может быть, там даже какими-то туповатыми, но работают они так, вот, просто на ура. То есть вы можете подумать о том, что можно сделать, что реально можно сделать да, с учетом вашего возраста, вашего социального положения. А, вот ссылку на YouTube просит, ага. С, с учетом вашего социального положения, с учетом э, там, я не знаю, семейного положения. Что можно сделать за пять лет? К чему можно прийти? Те, кто изучает, э, те, кто изучает базы может даже знать более для себя благоприятные периоды менее благоприятные да, в этой пятилетке но ну, даже здесь больше погода у нас выходит по годам то есть как правило у кого холодные карты тому нужны теплые периоды да, весна и лето то есть для того чтобы вас поддерживала пространство вселенная для того чтобы вы могли приходить к своим результатам если вы видите умеете читать свою карту она очень холодная. нужны нужно добавлять теплые энергии и наоборот да, если карта очень горячая то как раз ваши энергии это либо осень либо зима и э, планы вот может быть строить как раз больше двигать на благоприятный для себя месяца так вот э, в начале в начале вот этого периода как, как любой период вот точно так же как мы с вами загадываем желание в 12:00 00 подбой куратов. хотя это вообще ничем в общем-то астрологически особо не обусловлено да, потому что планеты идут по своему ритму который ну, никак не совпадают там, с нашими 12:00. Э, но тем не менее мы с вами для нас все равно это какой-то знаковый момент да, мы все равно все равно это делаем Делаем не только мы, но и как бы многие вокруг нас. То есть энергетика ну, предрасположена к тому, чтобы желания сбывались. А, многие пишут, да, на вы знаете на YouTube бывает звук намного лучше, потому что YouTube поддерживает все гаджеты, а, гаджеты, а у нас ну, наша комната, к сожалению, вот, как умеет, да? а, Лена Пирогова Скажи, пожалуйста, насколько звук хороший и не хороший, если плавают или еще что-то, я могу... А, нет, я не могу перезайти из другого. Уже надо было сразу мне браузер, потому что у меня на YouTube идет с этого браузера трансляция. Ладно, все, уже, уже идет, да. Можно перейти на канал YouTube, и будет вам получше видно и слышно. Итак, друзья, мы очень любим все... Я в первую очередь значит числа, которые для нас были бы хорошие, которые для нас были бы не очень хорошие. Все равно у нас на месяц есть какие-то планы. Я, честно сказать, я не отменяю никаких планов, потому что у меня месяц расписан настолько, что у меня бывает один, ну в лучшем случае у меня бывает один какой-то день в неделю свободный. И поэтому 5-6 дней в неделю расписать только по хорошим датам, не получается. Это я для людей, которые очень-очень боятся плохих дат. Но на что я обязательно смотрю, я смотрю на рекомендацию, да, и когда я вам выдаю вот эти числа, я их себе выдаю. И, естественно, я тоже смотрю и думаю, что вот если ну, не надо лететь в этот день. То, то буду двигать, значит, плюс-минус куда-то э, перелет сдвигать. Если не надо ходить к врачу, значит, буду врача двигать туда-сюда. Но э, так что-то плохая дата, я ничего не делаю, я, например, себе этого позволить не могу. То есть я все время что-то делаю. Единственное, бывает, прям не совсем-совсем-совсем-совсем плохие. Ну, вот можно тогда, наверное, точно уж себе разрешить и ничего не делать. Можно уточнить, когда загадывать желание начало месяца крысы, 7 декабря, в какой час. Вы знаете, здесь в связи с тем, что у нас весь месяц крысы, ну, типа он как бы для всех одинаковый, вы можете, ну, если вам хочется усилить, да, то есть прям сделать действительно какой-то ритуал, сделать упражнение, которое для вас и психологически и астрологически было бы чем-то еще усилено. Тогда я вам предлагаю зайти опять Лену Пирогова, скажи, пожалуйста, у нас сайт починили, можно на калькулятор на наш зайти? У нас просто там проблема небольшая с калькулятором. Если, То есть... сейчас объясню на словах, все все пойму. Заходите на мой сайт точка ком На сайте делаете Вкладка калькулятор. На в калькуляторе вводите свою дату рождения и смотрите, для вас есть благородные, прям где символические звезды первая строка. Все работает, все можно, да? Ни разу такого не делают даже интересно. Обязательно сделайте, э, Люля, очень интересно. Я, я сама сейчас э, ща, закончу мысли по поводу того делать или не делать, да, скажу. Так вот, друзья. Э, возьмите день своего благородного возьмите час своего благородного лучше от дня там будет символическая звезда благородный э, и можно сделать э, именно благородный от дня вот я для канала youtube могу это показать а для э, комнаты потому что youtube видит мой экран и я сейчас могу переключиться Но я думаю что в принципе наверное все понимают о чем идет речь да сейчас давайте я для канала YouTube покажу, а, куда заходить. Вот а, калькулятор, вот символические звезды и небесный благородный. Ну, вот сейчас прям день показывает, вот, да. И здесь написано небесный благородный от дня. Вот лучше брать благородные, которые от дня, но ну, можно в конце концов, вдруг они у вас там на ночь выпадают, можно взять от года. Дальше. Какой час, э, за что э, отвечали, да? Можно тогда перейти на главную страницу, у вас с правой стороны будет калькулятор солнечных двух часовок, и вы можете посмотреть э, в свой город, например, там Москва, или там вот ввести, я не знаю, давайте сейчас Челябинск идем. Челябинск, вот, Челябинск, видите, вам нужен час, э, час например, змеи. вы видите, что в Челябинске час змеи начинается в 09.55 по местному времени для тех значит это канал ютуба видел а все кто у меня здесь сейчас находится в комнате ну я думаю все равно а да вот лена сбросила все равно понятно куда заходить да. А да значит будут, будет сейчас запись и и того что я рассказываю и после моего вебинара выходит у нас еще один тренер у нас будет до да, сегодня еще фишки по 12 дворцам судьбы но ну, вот, вот так у нас такой у нас график что мы у нас каждый день вебинары, и вот уже начали наслаиваться даже, да. А, так вот, давайте вернемся к этой технике, потому что техника действительно интересная. А, возьмите, не обязательно прям в первый день а, крысы это все сделать, возьмите день своего благородного и час своего благородного. А, и просто попробуйте вы, ну, попробуйте выписать. Это очень интересно, вы знаете... Я сама по себе, ну не поверите, склад ума такой, ну все-таки по первому высшему образованию учет то есть такой очень вроде бы, ну я не знаю, какой-то материальный очень, очень, очень физический, очень вот заточенный человек. И ради интереса, наверное, я пошла в институт психологии. И когда вот именно в институте психологии мои мозги перестроили. Именно в Институте психологии научили чувствовать тонкие материи и понимать, что простейшие упражнения работают просто на ура. И вот одно из этих упражнений, я в том числе себе писал если вы его сделаете, это упражнение, ради интереса сохраните, возьмите в тумбочку, там рядом с вашим письменным столом или куда-то, я не знаю, какой-то шкафчик, в какую положите эти планы. Положите эти планы, посмотрите, насколько это интересно, насколько вы действительно расписали эти планы, насколько придет Смотрите, здесь есть можно сделать на 5 лет. На 10, ну, сама техника, да, сама техника коучинговая, она предлагает сделать план на 5 лет, на 10 лет. Ну, вот на 10 лет я как раз специально вам начала рассказывать, что у нас следующий год он как бы завершающий поэтому на 10 лет тоже интересная история но здесь даже нужно будет на 12 начиная со следующего года ну то есть грубо говоря с двадцатого года Вот пятилетку надо расписать в этом месяце и вы можете расписать даже на 12 лет но 12 летку начиная с 21 -го года то есть у всех есть микро и макропланы, да? А, у кого-то там ну ближайшую пятилетку я не знаю, не знаю, родить ребенка, например, да, ближайшие пять лет мне по возрасту надо родить ребенка. А за 12 лет я бы хотела, ну не знаю, построить загородный дом уже, родить двоих там и жить там например уже с каким-нибудь там достатком в какой-то определенной сумме вот который бы и вот, вот у меня должно быть муж двое детей и дом очень интересные техники очень хорошо работают но самое главное что интересно если вы это попробуете со своим со своей астрологической картой и вписать эти планы по своим действительно астрологически как вы понимаете Потому что эта техника она такая больше психологическая, она больше коучинговая. И здесь, как вы это сделаете, вы сделаете в любом случае правильно. Наталья пишет на, на YouTube: почему-то многие бухгалтера в итоге идут в психологию, астрологию метафизику. Наталья, я тоже про это задумывалась. Кстати, очень много. Потому что в 90-е годы шли не по велению сердца, а шли учиться, ну, во-первых, у меня, например, не было сформировано четкой позиции, как хотела семья или как хотела общество И в связи с тем, что тот университет, который заканчивала я, я на Урале тогда жила, и на двух учеб было 40 человек на место, извините. Ну, то я попыталась счастье именно туда. Но если 40 человек на место из них, там что-то то ли 5, то ли 7 человек с медалями, вот я думаю, ну, значит, вот там же все, все счастье в жизни. Я уже когда училась, я поняла, что что-то что как-то это вообще же не мое. Да? Не, ну, фундаментальное образование, которое, конечно, тебя построило, выстроило твои мозги и так далее, оно важно, нужно. Но что интересно, что э, второе выше, ты уже понимаешь, что ее уже никто не заставляет, ты за него платишь, и ты уже не получаешь ненужного себе образования, ты, или или нужного для родителей, или для социума, ты уже получаешь нужного для души. И вот для меня это даже третье образование, потому что первое было для родителей. Э, они очень хотели, чтобы я была медицинским работником, и я заканчивала медицинское училище, у меня среднее медицинское образование профессиональная и потом опять, по моде в обществе общество высшее образование экономической и вот и вот только с третьего образования я получила то что я хочу но у меня не плохо проявлено самовыражение и люди у которых плохо проявлено самовыражение у меня есть деньги в карте у меня, ну, у, меня, у меня много, конечно, проблем. У меня по карте видно, что я не сразу приду к, приду и найду себя. Но у людей, у которых самовыражение это что? Это мостик к твоим деньгам. И люди, которые э, самовыражение нету самовыражения, или она плохо проявлено они не очень знают, куда им идти, они очень долго тычутся и выбирают, и они приходят на консультации, они спрашивают, а что мне с этой картой лучше делать. были того, у меня по деньгам проявлены и прямые боковые деньги. Когда мы знаем, что прямые деньги это а, прямые деньги это у нас то, что мы зарабатываем, боковые деньги это либо бизнес либо какие-то вот такие вот работы, где тебе дают зарплату, какими-то, ну, я не знаю, просто закончил, например, проект, и тебе выдали зарплату не каждый месяц. Да? Так вот, у меня и прямые боковые деньги, это говорит о том, что человек много чего умеет. Это, это не говорит о том, что у него они будут валиться отовсюду. Чело, люди с такими картами, они многому чему учатся а вот где они начнут работать как применять свои знания вот по-другому выходит друзья для чего я рассказываю если кто-то сейчас сильно переживает значит смотрите все что я рассказываю я взяла из статьи которые уже опубликованы на моем сайте на главной странице То есть ничего не вы ничего не пропустите мы с вами ничего не пропустим здесь я с вами как раз на два часа для того чтобы не просто вам перечитать статью которую вы без меня можете на моем сайте прочитать пугачева точка ком прям на главной странице но это стать это для того чтобы я еще могла с вами пообщаться и рассказать вам что-то больше чем эта статья вот. Значит, наташа, наташа если разница между показаниями компаса из центра квартиры шаблон 24 и на мин, на мингли составляет 15 градусов то что правильнее людмила спрашивает людмила, а здесь <свес> я бы вам посоветовала начинать пользоваться шаблоном 12 зверей то есть там просто будет у вас больше вероятность что вы попадете в нужное место вот и ну, я бы если честно сказать Наверное, пользовался бы э, тем, тем, что э, показывает компас у вас внутри квартиры. Потому что сами... Здесь вот интересно, что западные мастера э, и вот эти мастера с мировым именем, они не берут никакие показания ни, ни на каких сайтах. Они стали, что компас показал, даже если вообще прямо противоположно показал, о, они берут это и считают все наши российские они пользуются электронными да то есть они четко вымеряют и четко понятно я не могу вам подсказать на какую технику какой технике пойдете вы потому что если честно сказать я все свои квартиры вымеряла а, через электронные компасы то есть я четко определяла фасады и четко смотрела. Но у меня по моему сильно не расходилось то есть я изначально я брала компасы из центра квартиры потом я делаю электронно, но у меня, по-моему, сильно как-то и не расходилось. А, значит... Так, так, так, так, так, так, так, так. Вера, пусть... Мы, благородные бык-коза, можно ли выбрать дни козы? А, в карте есть уже бык... А, нет, лучше правильно вам Вера отвечает, что... Лучше брать без столкновения, потому что, казалось бы, сталкиваются. Наталья у меня тоже одно техническое и два высших образования, и тоже почему-то привело в метафизику. Видимо, неспроста. Да, видимо. А вот у моей дочери такая ситуация. Совсем нет самовыражения. Пишет Вета. А, да, вот тяжело себя найти таким людям. Им нужно помогать, им нужно подсказывать. А если они еще инские огни, такие как я, инские огни очень нуждаются в маме, потому что мама ⁇ это ресурс. Огонь без ресурса гореть не может. Если ваш ребенок инский огонь, давайте ему советы, хочет он их слушать, не хочет он их слушать. Потому что э, для ребенка это очень важно, и даже для ребенка, и даже уже для взрослого человека, э, огню. То есть, ну, инскому огню там прям действительно может быть вот прям вот подсказывать и пихать в него готовые решения, запихивать его в его голову. Сегодня Светлана у нас выйдет в 7 часов. Да, то есть вот как раз за мной. Значит, друзья, итак, у нас есть с вами плохие даты. Вы их уже, наверное, увидели и все прочитали. Давайте сейчас перескочим на хорошие даты. То есть есть плохие даты. Не выдумываем ничего. Что? Можете сделать скриншот, можете зайти на сайт, посмотреть ничего совершенно не выдумываем больше того что уже есть да? то есть если написано что нельзя ходить к врачу да, например, там 22 декабря не записывайтесь на прием к врачу вы можете туда не попасть или доктор ошибется с диагнозом и там, не назначать свидание все остальное делать можно вы можете улететь вы можете там, документы куда-то подать и так далее то есть, не придумайте больше того, что есть. Числа не очень хороши для определенных действий. Значит, также у нас с вами 30 декабря и 1 января дни без богатства. Хорошо, что мы в эти дни ничего с вами особо не делаем. Чем меньше финансовой активности будет в эти дни, тем лучше. То есть постарайтесь сегодня 30 числа сделать. Не стоит покупать дорогостоящие вещи, оплачивать заказанные путевки потраченные в это деньги не принесут ожидаемой радости вот вот еще да, еще 21 декабря тоже такой день очень очень опасный ну, не то что очень очень разъединяющий но обратите на него внимание да его даже можно пометить потому что энергия накануне зимнего солнцестояния минимальная Постарайтесь заранее запланировать свои э, свои посиделки с подругами, новогодние корпорации, дружеские вечеринки на другие дни. В этот день не стоит предпринимать никаких действий. Ну, я как не категорично, конечно, но, в принципе, если делал, вот, день вот, вот абсолютно, абсолютного упадка, то смотрите сами. Уж если срочные какие-то дела, делайте, несрочные не делайте. Я обыкновенно туристический конкурс беру направление севера по компасам 15 градусов отличаются. А где взять шаблон 12 животных? Ну, не знаю, у меня, кто учится, у нас вот сейчас по фэн-шуй будет. Когда мы будем фэн-шуй запускать? феврале, наверное, или конце конец, наверное, в феврале у нас будет фэншуй. Приходите, мы там будем по фэншуй. вообще много чего у нас, фундаментально фэн будет, и а, там будем давать эти 12 животных. Так я не знаю, где взять. Вот дальше. <coughs>. Так, вот, девочки молодцы, все подсказывают друг друга, вижу. А если инский огонь следования, ресурсы получаются получается не полезны? Настя спрашивает: да, если это инский огонь и карта следования, то ресурсы будут неполезны и жить с родителями не полезны, тогда советы мамы получаются неполезными. Вы совершенно верно спрашиваете. Инскому огню, ну любому знак в карте следования лучше съехать побыстрее от родителей, еще лучше уехать с Родины, и у них очень все хорошо получается на чужбине. Они должны следовать. Если на нашей таблице благоприятные, что нам делать? Не поняла на какой таблице и смысле что делать, Жанна, пере, перефразируйте, пожалуйста. Если все благоприятно, что, ну, а что вы хотели сделать? То и делайте, все хорошо. А вы спрашиваете, наверное, про дни. Если благоприятные дни, вот здесь вот благоприятные, что вам делать? Вот здесь все написано, что вы можете сделать. <с> да, так что посмотрите: несмотря, несмотря на то, что и 1 января, и 30 декабря, получается, мы только что смотрели, но ну, видите, я их тут синим выделила. Они, тем не менее, определенные, определенные действия попадают в эти дни благоприятные. Поэтому финансовая активность будет неблагоприятна. А вот там гостей позвать, ну а что 1 января-то еще делать? А, да, какие-то положительные дела 30 числа, все нормально. А, так, Мария спрашивает на канале YouTube. А может быть такое, что годы благородных в благоприятном элементе могут оказаться худшими? Может быть такое, что годы благородных благоприятном элементе могут оказаться худшими. Значит, Мария, может быть все. Здесь вопрос не а, не о том, что, ну, что благородные оказались, а вопрос почему. Потому что действительно в годы благородных своих должно быть вроде бы все хорошо. Здесь нужно ответить на вопрос, в чем в чем проблема. То есть что происходит с этими благородными они могут быть у вас попадать в какие-нибудь ловушки они у вас могут сливаться с чем-то в неблагоприятное они могут тайно сливаться с чем-то с вашей картой и э, без ну там определенных достаточно глубоких знаний вам будет казаться что год благородного а на самом деле в этот год например у вас в тайне воруются деньги из карты, да, или или там муж уводится из карты, или еще что-то. И у вас получается, ну, у вас получается, что эти годы получаются самыми самыми плохими. Так вот. И э, самое главное ответить почему. И если ли лекарство для этого? Собственно говоря, почему мы изучаем, да, все эти бадзы? Там фундаментальный наш наш курс по бадзы. Как раз изучает то, что мы не видим своим глазом. То есть просто благородные, просто хорошие. Да, это все верхушка айсберга. Что там внутри? Почему они так у вас сражаются? И что с этим можно сделать? Нужно, нужно смотреть искать лекарства. Да. А, как понять принцип карты? До сих пор не могу понять, что мне полезно. Значит, а, а, у нас есть с вами мини-консультации если вы еще не учились вы будете понимать, ну там разбираться какое-то время есть мини-консультация можно зайти на э, мой сайт там есть раздел консультации и заказать эту мини-консультацию в мини-консультации входит я просто смотрю вашу карту и э, составляю, отправляю вам рекомендации по поводу что для вас благоприятно что неблагоприятно и все рекомендации, что для этого нужно делать, что, то есть, я не разбираю карты, я не там не смотрю ваши символические звезды, 12 дворцов, я не делаю вам прогнозы, я только делаю разбор карты благоприятно неблагоприятно. Я считаю, что это будет, ну, самый такой хороший вариант э, для начинающего, ну, либо приходите к нам на краткий курс, сами разберетесь как-то так. А, так, а мы решили 30 рано утром выехать к родственникам, что далеко от Москвы. Это не возбраняется. но ну, вы же начинаете положительные дела, так что будете считать, что это положительное дело. Ну, конечно, было что-нибудь бы посчитать, что-нибудь бы нам с вами посчитать там какое-нибудь хорошее направление, по вообще бы было хорошо. Если цветок персика попадает в кладовку, он там работать совсем не будет. Или можно в коридоре перед кладовкой как так. Да, да, сейчас мы дойдем до цветка персика значит все посмотрели все плохие хорошие даты да? а, сейчас давайте как раз к цветку персика дойдем да, можно в, к, будет в коридоре его попробовать активировать Итак, а, сам по себе месяц декабрь несет себе гармонию ведь земная ветвь, ветвь крысы это вода она поражает порождает небесный ствол дерева и является для него божеством правильной печати а это значит что общение с более старшими, мудрыми людьми пойдет на пользу в этом месяце. бояться необходимость получения новых знаний, усваимость нового повысится многократно. Эту интересную особенность больше всего могут заметить на себе люди с элементом личности синь, инский металл. Ведь крыса для них звезда академика так что если у вас ну если вы синий естественно по своему э господину дня есть в планах выучить что-то сложное или сдать какие-то непод... ну, какие-то экзамены давно которые у вас там висят за вами то это будет самое хорошее время в году людям с господином дня э дерево и и земля и будет э оказана дополнительная помощь крыса для них благородный человек и не забывайте платить добром за добро посмотрите со стороны вполне вероятно что и вы кому-то можете оказать содействие и очень может быть что таким человеком окажется тот у кого в году стоит лошадь ведь крыса для них личный разрушитель и несет с собой Нестабильность в отношениях и проблемы со здоровьем, по здоровью. Им, как никому, в декабре понадобится помощь и поддержка. А, мини-консультации. Ссылка не работает. Их, наверное, придет. Девочки, вы на мини-консультации просто можете перейти. А, Лен, будь добра, сейчас Лена сделает ссылку. А, на мини-консультации кому надо. И Лена, и тогда нам нужно, тогда нам нужны еще мини консультации забросить. Сейчас Лена, сейчас, Лена, я, сейчас я сброшу тогда еще на YouTube канал, потому что там, собственно говоря, и просили. Да? Сейчас я на YouTube тоже сброшу. А, все уже сбросили да, Илена и Лена туда тоже сбросила. Ловушка и замковые столпы это одно и то же? Спрашивает Настя. Нет, Настя, это совершенно разные. Ловушки в ловушках у нас попадают скрытых небесных стволах а замковые столпы это когда невидимый знак внутри, внутри между земной ветвью и открытым небесным стволом. То есть ловушка это скрытых, а замковые столпы это про открытые. Ну. Может, можно так сказать, но ну, там тоже открытый со скрытым работает, но он как бы все равно считается наверху карты. А, значит, Осель, которая спрашивала, вот специально, можно сказать, для вас ссылку два раза продублировали, где можно заказать и узнать, а, и узнать как все это работает. Так, особое внимание людям, у которых в карте бадзы базы присутствует земная ветвь лошади. Вероятность того, что в месяц у вас будет некоторые изменения в жизни. Если лошадь в годовом столпе, то изменится, изменения коснутся внешнего окружения. Если в месяце, то с родителями или друзьями. Если в то все, что связано с домом или браком. В часе с детьми и с карьерой. Насколько благоприятны они будут, зависит от пользы столкновения этих земных ветвей, но в любом случае старайтесь не провоцировать конфликты, не воспринимать штыки, все, что вам говорят близкие родные, чтобы потом не пожалеть об этом. Если ваш столб дня либо а иньское дерево, вот прям столб дня, то есть вы, оп, сейчас мы персика дойдем, то есть вы для на лошади или ву на лошади, да, то есть у вас именно такой стол дня, не что-то другое, то не принимайте поспешных решений, вполне вероятно, что они будут приняты на эмоциях, лучше все как следует обдумать и отложите окончательное решение до Лучших времен. А людям с толпом дня ген на лошади наоборот, следует не упускать шанс продвинуться в карьере. Так вот, друзья, дошли до зимнего персика. Итак, земная ветвь крысы сама по себе очень привлекательна. Она является серединой энергии сезона воды и несет в себе символическую звезду персика. Значит, вообще цветок персика что такое цветок? Это ну, инское дерево, да, дерево, да, то есть. А ложь, ой, господи, крыса, это вода. Вода питает цветов. То, конечно же, такие цветы, они считаются очень-очень такими разгульными. разгульными. Итак, зимний персик, с одной стороны, ну, скромно стеснительный, такой подмерзший, с другой стороны конечно очень сексуальный, очень трогательный местами будет разгульной все зависит от как так что в декабре завязать новые романтические отношения будут гораздо проще грядут предновогодние вечеринки корпоративы встречи одноклассников другие массовые мероприятия не пропустите их красиво можете поднарядиться и вперед да? Не сидите самое главное дома, то есть шанс третий человека в такие месяцы, ну прекрасно есть прекрасные шансы, надо этим пользоваться. Особенно это касается людей, у которых в году или в дне стоит свинья, в году или в дне кролик, в году или в дне коза. Есть только одно предупреждение для людей с кроликом: а, не заходите слишком далеко в новых отношениях. Ну, мы знаем, что кролик с крысой они создают наказание не любовью. Там для этого наказания тоже есть определенные условия, так что оно не обязательно как-то сработает в вашей карте. А, если у вас нету дополнительной крысы, есть только кролик, скорее всего, может никак вообще, скорее всего, никак не сработает вот но а, так на всякий случай держите себя действительно в руках потому что а, месяц не только может быть разгульной если у вас есть кролик но и может по понести за собой какие-то последствия такие реальные а, значит людям со столпами дня инской земли, которая сидит на кролике или инская земля на козе, не стоит особо обращать внимание на критику со стороны. И в декабре ваша привлекательность бьет все рекорды. Не уступайте, э, не упускайте столь благоприятное время воспользоваться своей притягательностью для противоположного пола но даже если крыса не отвечая за романтическую удачу лично для вас она все равно сделает вас обворожительным и сексуальным ведь если вы яркая позитивная личность если на вашем лице сияет улыбка и весь облик говорит о том что вы уверены в себе в человек то вас обязательно заметить Одинокие могут найти себе пару, желающие внимания, какую-нибудь благодарную публику, стремящиеся к карьерным достижениям, повышение по службе. по службе. Так, сейчас смотрю ваши. Давайте я потихонечку буду листать, чтобы вы посмотрели, кого что ждет, что вот ждет по вашим, по вашему господину дня, да? то есть. Вот сейчас вы видите прогноз для дерева, для деревьев. И вы давайте сами тогда читайте, а я поотвечаю, э -э -э, поотвечаю на вопросы. А если свинка в такте пришла, она считается? Спасибо. Э -э, если свинка в такте пришла, она считается. Я про цветок персика. А при чем тут свинка? А та свинка, которая нет, нет, нет. Мы цветок персика высчитываем от либо от столпа дня, либо от столпа года, поэтому мы говорим, что либо в дне, либо по должна быть свинка. Но нет, по периодам не, не выходит. А если крыса в часе и пришла в месяце еще одна, э, ну дубликат э, столпа часа, скорее всего, тоже вы никак не э, никак это не отразится, вы, если там кролик есть. то то кролик может наказываться. Надо смотреть, где кролик за что отвечает, и этот аспект жизни могут, может попадать под наказание. Действительно такое есть. А... Альбина Широк. Привет, привет, Альбина. Так, ну что, для тех людей, у кого господин дня дерева, пришли ресурсы, значит, пришло время учиться чему-то новому навестить старших родственников и обращаться за советами к более старшим, мудрым людям. Если ваша карта достаточно холодная, то такая сильная вода не может принести пользы, вас могут одолевать депрессивные мысли и желание отгородиться от действительности. Вместе с этим небесным стволом месяца принес, значит, вам божество, в том числе друзей, либо грабителей богатства. Вас уже ожидает увеличение контактов, помощь, поддержка друзей. Если дерево в вашей карте не полезно, ну, например, у вас сильное дерево, то можно расценивать как увеличение числа соперников и конкурентов. Ну и вот тут небольшой совет с глинтвейном, <смех> глинтвейн, красный э, повышение. То есть что мы пытаемся? Мы пытаемся в холодную, если у вас холодная карта, это про то про что я говорила, привнести побольше огня. Ну и например, это не обязательно может быть глинтвейн, это может быть э, любые другие напитки, это вообще может быть, в принципе, талисманчики. Кстати, говоря про талисманчики, я в конце этого вебинара кто не успел талисман на следующий год заказать или кто хочет себе просто талисмана благоприятно бы каких-то боже заказать можно будет до да заказать у нас сейчас идет массовая отправка свиней по их новым домам да. вот. а у меня у дочери дне крыса а как это отразится вместе крыс никак не отразится друзья дубликат никак не отразится просто крыса Крыса с крысой, вот, э, вот свинья со свиньей, они делали самонаказание. А крыса с крысой самонаказание никак не делает. Ну, то есть в том столпе, где стоит крыса, она как бы усиливается. Вот, ну, в дне, как... Вопрос, что если карта холодная и приходит еще больше холода, то, ну, вот как, например, для дерева, да, может на настроении каким-то образом отражаться. Если карта жаркая и приходит холодное время наоборот больше только урегулирование этой карты приходит к балансу. если ваш элемент личности огонь бин или дин пришла власть с одной стороны это могут быть изменения в работе в карьеры в карьере а с другой стороны есть вероятность того что всплывут старые ошибки за которые придется отвечать э, и вызвать э, Неудовольствие начальника или мужа. Вероятность того, что э, вам именно в декабре приспичит разбираться со счетами по квартире, э, по квартплате, там очень велика. Но ну, не только с этими счетами, с любыми счетами, с какими-то там долгами, еще может быть с чем-то. Хотя власть она по-разному проявляется, но это просто как один из вариантов, как она может проявиться. А, вам захочется проявить себя нарядиться отправиться за новыми знакомствами но не всегда романтическими женщинам женщина декабрь может принести интересные знакомства с мужчинами потому что приходит э, в власть ну для женщина в бин янского дня это могут быть более серьезные отношения для женщин в дин э, это наверное будут такие э, э, да для женщин один это будет больше любовники да? а, все это сделает вас еще сильнее ведь небесный ствол место вот небесный ствол месяца э, хорош да? то есть поддерживает это элемент ресурса но опять же, ресурс больше для инского огня, потому что для янского огня им ресурсы не особо-то нужны. Янский огонь это Солнце, они и так прекрасно светятся, да? То есть ресурсы это еще могут быть и какие-то знания, которые придут в вашу жизнь. А, для людей, у которых а, элемент личности, либо янская, либо инская земля, возможно увеличение работы, которое принесет, и увеличение денег но также могут быть незапланированные траты и всплывающие какие-то долги если столб вашей личности инская земля на быке то следует ожидать шквал новых знакомств как романтических так и деловых декабрь вообще богат на знакомства для людей земли любой инской, янской, как женщинам так и мужчинам можно расширять свои связи и завести новых друзей также, возможно, новые интересные предложения по работе. Подумайте хорошо, прежде чем отказаться. Вдруг это именно те жизненные изменения, которых вы так долго ждали. Для людей с господином дня Металл Инский или Янский пришло самовыражение. Им захочется проявить себя, захочется активно действовать и быть все время на виду. Они будут настроены невероятно творчески, станут фонтанировать идеями и тем самым привлекут к себе внимание самовыражение производящее богатство у них могут возникнуть идеи как увеличить свой доход они станут развивать свои навыки что обязательно приведет к улучшению материального положения однако не стоит забывать что чрезмерная активность желание использовать окружающих для своей выгоды эм... так, для своей выгоды и при этом игнорировать их интересы проблематично для взаимоотношений, особенно для женщин, которые могут своими действиями могут поставить под удар отношения. Обращайте на это внимание. Буду сама на елке, пишет Катерина. Да. Для людей с господином дня вода Янская или Инская пришли друзья и грабители бога, либо грабители богатства. Вы достаточно сильны в этом месяце. У вас увеличиваются контакты с друзьями и конкурентами. Вы сможете твердо стоять на своей позиции и не поддаваться искушениям. Но людям воды я следует поубавить свой пыл и не лезть на рожон. Ведь для них крыса это символ звезды и овечий нож, звезда не очень хорошая, подразумевает травмоопасное время и возможность совершения ошибки. Старайтесь не рассказывать о себе слишком много в избежание того, чтобы эта информация не обернулась против вас. То есть. Дорогие наши Яны, вообще осторожно Яны, я имею в виду Янов, тот, Янский, Янская вода, я хотела сказать. итак, для тех, кто у кого знак Янской воды, пожалуйста, обращайте на это внимание, Рены, Рены, ну, вот насчет травмоопасности, да, то есть там сборки поосторожнее на лыжах и так далее. Для тех, кто интересуется талисманами, у нас здесь будет интересные, значит, вот в этом месте прям интересные такие талисманчики, которыми можно разжиться в франшузском магазине. Талисман в декабре можно взять образ летучей мыши. Значит, летучая мышь ⁇ это символ удачи, потому что в китайском языке ее, называют, ее название созвучно с пожеланием счастья, удачи и процветания. И звучит так же, как счастье не сходит с небес. У них очень интересно, у них же одно и то же слово обозначает кучу предметов. Но это слово произносится в различных тональностях. Вот в чем вся проблема, да? Вот, что они там какая-нибудь ю. У них вообще миллион вещей обозначает. Главное, как ты ту ее произнес. Ну и, конечно, для европейского уха очень сложно это все услышать, вот. Но зато очень понятно хорошие, нехорошие предметы, Все хорошее будет одной буквой, все плохое будет другой буквой. И, собственно говоря, вот пять летучих мышей, мышей, вот. Они Символизирует таких 5 благословений. Вот интересная заметка есть по этому поводу, и такой интересный талисман, я, если честно говоря, сама думаю. Вот такой же бы талисман вот только надо бы не в китайском магазине сделать бы его где-то надо посмотреть его в ювелирном изделии, потому что очень интересный, очень красивый. И э, есть еще один талисман э, с изображением летучей мыши, особенно действенно в сочетании с другими символами различных видов удачи, то есть э, с другими талисманами, например, ваших благородных, или, например, э, с талисманами года, о которых мы еще успеем поговорить сегодня. Иногда мышь э, изображается на двух... А, персик, как видите, вот такая летучая мышь сидит на двух персиках. У нас месяц крысы. А, крыса, как мы говорили, цветок персика. Поэтому я предлагаю воспользоваться, вот можно именно таким еще талисманом. Мышь сидящая на двух персиках. Вот. Сейчас я посмотрю, висит. А, Наташа, Елена, мне пришла посылка с талисманом 2019 года. Свинка такая милая, замечательная, спасибо большое. Спасибо вам, Маргарита, спасибо, да? Про свинку. Да. А, я, я не знаю, почему она стал зависать. Наверное, здесь моя ошибка. Надо было мне с другого браузера еще зайти. Последний раз тоже висело. И... Я, наверное, на, на вот на свете на выступление попытаюсь другого браузера, иначе у нас опять вообще постараюсь успеть перезагрузиться, а то у нас YouTube опять ничего не услышит, потому что это все через мой компьютер. Значит, дорогие друзья, а, любимое ваше действие а, с, по согреванию денежной звезды мы даем все так же бесплатно даем даты. Все также рассказываем, как ее согревать. В общем-то, все легко и просто. А, вот сейчас можете сделать прям скриншот, да, каким образом согревается денежная звезда. Либо у нас на сайте можно будет найти по ссылкам эту статью, прочитать, как точно согревается. То есть в месяце есть несколько дат, когда в определенном месте, в определенное время нужно ставить свечу туда можно ставить чашу богатства а, и, собственно говоря, получить, а, ну, что-то получить в материальном плане. А, в как, где, написано было на предыдущем слайде, дат, в общем-то, немного в этом месяце. Есть дата 19 декабря, 24 и 31. Кому не стоит проводить активацию, людям, рожденным в год кролика, 19 и 31 можно 24 а обезьяне точно нельзя только 24 будет значит лучшее время для начала согревания здесь стоят часы здесь просто стоят часы лучше часы переводить в солнечное время ну, чудо считается где юго-запад 2 3 сектор юго-запад 2 или 3 это шаблон 24 гор который можно взять у нас на сайте можно посмотреть там есть видео как он накладывается как его наложить на план своей квартиры План квартир можно нарисовать от руки в конце концов найти эти секторы и делать активации согревание денежной звезды неиспользуемый час для начала согревания тоже дается и собственно говоря, где найти калькулятор солнечных двух часов. Я сегодня уже говорила на нашей главной странице в правом, внизу в колонке солнечные двух часовки. вот вы сюда заходите какой-то город, забиваете свой и смотрите. то есть если вам нужен час дракона, например для москвы, то это будет не 7 до 9, это будет 730. До 9.30. А что еще? А значит, можно ли взять талисман крысы? Можно, друзья мои. Лена Пирогова или Ирина, Ирис, дайте, пожалуйста, ссылку сейчас по талисманам, а потом я еще расскажу про один интересный тренинг, который мы проводим, как сделать 19 год лучшим годом своей жизни, за который можно будет просто предоплату оставить. Значит, смотрите, про талисманы. Если у нас здесь есть кто-то, кто их еще не заказал, но очень бы хотел, мы каждый год отправляем талисман года, мы их заказываем, они к нам приходят, мы делаем такое энергетическое обнуление для того, чтобы не оставались на них... Энергия тех людей, которые добывают, потому что это янтарь, потому что э, в, в, там с бронзы это все, или латунь что-то такое, там надо это все сделать, да, э, значит, латунь там, по-моему. Э, и чтобы у вас она была чистой и приносила только вам деньги. Дальше она проходит денежный ритуал у нас. Э, у нас э, есть знак легких денег, которые она должна приносить своему хозяину. И это еще не все. К этому талисману идет мастер-класс. То есть мастер-класс мы будем проводить 10 января. То есть покупая этот талисман, вы покупаете, неважно вы покупаете только талисман свинки, или вы покупаете талисман свинки и тигра. Если для вас свинка а, может быть какая-то проблематичная, то можно взять еще тигра. Если вы, ну можете просто сейчас свинку одну заказать, Придете на мастер-класс, если вы поймете, что вам что с вашей картой мы там будем разбирать разные проблемы и вы бы хотели наоборот сделать э, свинку э, знаете в, в, в любовном союзе так сказать запаковать ее энергию чтобы она занималась там любовью с тигром, то собственно говоря можно э, заказать сразу два талисмана вот Елена пирогова с, э, сбрасывает почему мы так рано э, рано начали их распространять Потому что мы в прошлом году уже научились по прошлому году. Все хотят талисманы подарить, еще же это ну, приятный подарок для близких, для людей, там для детей в смысле, для родителей, для мужа. И у вас будет как бы э, таких даже такой двойной подарок. То есть первый, вы можете подарить на новый год, а китайский то новый год будет только 4 февраля. Еще раз про себя напомнить, вы послушаете, как раз мастер он у нас э, будет. Э, фу -фу -фу. Да, у нас будет, ну он будет 10 января, но э, там, по-моему, хорошие даты, они, ну, мы будем про февраль говорить. И 4 февраля вы еще можете разочек всех поздравить и поставить в то нужное место, э, где именно эта свинка будет работать. Либо она будет усиливать энергию свиньи и приносить деньги, либо она будет наоборот нейтрализовать, мы ее будем нейтрализовать, ну, такое, будем специальное действие проводить с нейтрализацией, чтобы она давала только хорошие ничего плохого. Это когда у людей в карте есть наказание когда она приносит плохие звезды, когда карта холодная, и нам бы еще лишнего холода не очень надо. То есть вот, например, моя карта с моим слабым огоньком и с безврежными водами, то свинку наверняка отправлю дружить с тигром а -а -а. Да, вот здесь дети там отвечают друг друга. Что вы узнаете на мастер-классе, мы рассказывали. То есть у вас, ну, как бы мы вас приглашаем на мастер класс у нас получается, что фигурка свиньи, ну к этому мастер-классу, потому что действительно в стоимость, он, как я сказал 10 января мы, наверное, на 9 перенесем, потому что я еще по старинке думал что 10 января у нас последний рабочий день. А у нас в смысле последний выходной, я думаю, как раз перед работой все приедут, а у нас оказалось, что у нас восьмой последний день. То есть надо бы на число 9 пока все приехали и пока еще все думают, что ну мы обязательно всем сообщим. То есть сам мастер-класс стоит 2 400, к нему э, подходит свинюшка, вот эта вот свинка, которая, как я уже сказал, имеет тайный знак легких денег. При отправлении проходит ритуал очищения и такого информационного обновления, ритуал насыщения денежной энергии, фигурка сделана из специального сплава на основе латуни и подставки из янтаря. Значит, если вы мастер класс этот заказываете за 240, то он вам со свинкой приходит. Ну, в смысле, свинка приходит сама. И мы успеваем до Нового года отправлять они у нас есть в наличии. Если вы заказываете с Тигром, то вот стоимость будет э, вот такая. И э, за 3-400 мы вам, значит, отправляем два подарка, успеваете дарить, потом нормально приходите. Точно так же на Тигре э, знак легких денег, он также все очищения, ритуал на э, денежной энергии, он все проходит. И э, вы получите талисман почты отправляют, ну кто в Москве курьеры развозят и у нас с вами можно ли заказать спрашивают каких-то своих благородных каких-то талисманов да дорогие друзья можно так перестал что-то работать вот значит вы на этой же странице можете найти знак своего благородного или благородного ну, там, своего мужа например, да? а, то есть там все все есть и там можно взять маленькие статуэтки которые вписываются в любой интерьер можно брать брелки можно брать подвески можно взять ну, брелки, брелки да, наверное, правильно называются. вот то есть там очень много красивых они такие прям полудрагоценные полу ювелирные штучки которые очень приятно носить, ну, ставить в любой интерьер, они очень красиво и прекрасно вписываются. Вы можете выбрать. И с Талисманом года мы можем отправить вам еще и э, какой-то талисман. Смотрите, змеюки какие красивенькие. Лошадки, обезьянки. То есть вот просто посмотрите, что вам больше нравится. И в эту же посылку мы э, все запаковываем, все отправляем кабаны вам какие еще есть если помимо самой статуэтки можно там брелок или подвеску взять с кабаном а -а -а. звука нет сейчас так дорогой youtube подождите я перезайду сейчас я попробую перезайти скажите пожалуйста сейчас меня слышно в комнате или не слышно слышно или не слышно в комнате если слышно поставьте десятки а... так сейчас не слышно да Нет, да, видимо, не слышно, если мне кто не пишет. О, боже. А, теперь слышно. Лена Пирогова. А, ну презентацию сейчас включу. Я просто уже думаю, чем и уже что мне делать-то. Значит, хорошо, что что сейчас перед Светланой. Сейчас я всю свою технику перетрисую еще раз и зайду с другого браузера значит друзья за границу спрашивают сколько будет стоить отправление отправление входит в стоимость и за границу тоже просто мы почты россии будем отправлять и э, если там превысить те расходы которые предполагались то мы в общем то просто значит эти расходы берем на себя на украину везде мы разошлем эти талисманчики если вы не знаете своего своих благородных, первое, вы можете взять те благородные, которые у вас написаны, и второе, мы берем еще полезные божества. То есть, ну тут полезные божества рекомендую тем, кто проходил фундаментальную школу. Вот, значит, если вы вдруг захотите кошельковую мышь, то ритуал описан у нас на эта мышь, которая живет в кошельке и Приносит деньги. Вот. Кошельковая мышь продается только с чем-нибудь, потому что кошельковую мышь одну она малюсенькая, она там несколько миллиметров, видите, 18 на 15, она маленькая, чтобы ее в кошельке все время носить Там нужно сделать правильный ритуал. Ритуал у нас в соцсетях в группе ВКонтакте написан, в Инстаграме написан. Вот. Но кошельковую мышь нельзя заказывать одну. Пожалуйста, заказывайте ее только с чем-нибудь. Ну, я просто всем говорю, все ее с чем-то заказывать. Потому что у нас там посылка, получается, мы ее потеряем, не донесем до почты, эту муж. Значит, смотрите, можно заказать своего небесного благородного, а можно заказать то, что у нас относится к полезному божеству. Вот сейчас перед вами картинка в таблице полезных божеств. Вы смотрите, например, вы хотите сделать мужу. Вы смотрите господина дня мужа. Господин дня мужа, так, я не знаю, например, господин дня у мужа в, в Ген. Вот как раз тоже тигр может да, быть и или лошадь может быть. То есть вы заказ лучше заказать, если вы тоже не очень хорошо ориентируетесь, лучше первые божества заказать. А, здесь они не подписаны. Если вы совсем-совсем новичок, то вы можете просто по иероглифам сделайте сейчас, например, скриншот. Ну, рассказываю, как это можно сделать. Да? Сделайте, например, сейчас скриншот, и э, дальше вы э, посмотрите, прямо у меня в калькуляторе. То есть, стоит вот такой странный знак. Посмотрите, что он обозначает. Он обозначает змею. Да? То есть вы можете просто ну, сейчас сделать скриншот, что именно вам нужно и э, я конечно беру полезные, я уже по полезным божествам больше смотрю свинка для меня конечно благородная, я очень рада но я например инский огонь и я понимаю что для меня тигр это мое все потому что это дрова для меня и тигры все что я могу только с этими тиграми сделать все у меня в этих самых тиграх и в кошках вот если не полезный элемент благородного вера, тогда смотрите по полезным Богу. Вот смотрите полезного Бога, если вы разбираетесь в полезных и неполезных элементов вас этот момент смущает. Но здесь мы не смотрим полезный и неполезный элемент. То есть, вот у нас есть дерево. Для дерева, чтобы дерево было полезно всем, оно должно быть срублено. И у нас полезный элемент получается обезьяна э, ген, да, то есть из рубленого дерева мы можем сделать дрова, мы можем сделать стол, стул, и э, срубленное дерево для нас важнее, ну чем растущее для общества, скажем так, да? Так. Э, чем э, для общества? Для инского дерева, иньское дерево, например, нужна змея. Почему? Инское дерево ⁇ это цветок. Цветок. Хоть ты его поливаешь, хоть ты его хорошую землю высаживаешь, хоть у него рядом будет такая возможность, за что зацепиться. Цветок без солнца, например, не вырастет. Да? А вот солнце само по себе, ему все равно оно солнце и солнце. Но оно очень хорошо отражается от морской глади, свинья, вода дину я уже сказала дрова бы хорошо э, тигра янской земле янская земля для нее тоже очень полезно если на ней деревья растут И так далее вот смотрите прям самый первый и берем для Инской земли тоже нужно солнце она иначе ничего не вырастет без солнца змея для грена будет полезно для чего он полезен он полезен деревья рубить поэтому нам хорошее крепкое дерево тигр нужен для инского металла самое главное ⁇ бык, потому что в быке он зарождается инский металл, золото. Для рена, сказала, для ну, для рена солнце нужно, чтобы он тек, да, вода. А для дождя, для квея, нужен, нужен рен, нужна большая вода, нужна э, свинья. Для чего? Потому что, чтобы был дождь, он где-то должен брать силы. Наташа, если я а, иньский огонь, ну в месяц змея и козы, для меня тигр может быть полезным богом. Для иньского огня тигр всегда полезный бог. Всегда, да. А, а у воды инь, свинка, да, в воде инь надо где-то черпать. А, для воды, инь, где-то нужно черпать силы. И они черпают из большой воды свинка, да. А, а что значит холодный сезон? Если, если человек рожден осенью или зимой, тогда для него еще нужно бы, ну вот как вариант, можно два полезных божества взять: один брелок и одну подвеску, например, да. А, значит, у меня месяц крысы зимняя сама. Да, это холодный сезон. Дерево, дерево для меня стоит огонь инь, а в скобках лошадь талисман но на скобках инский огонь скоб, значит смотрите инский огонь это просто стихия а вы же брелок то будете видеть чего-то брать основная стихия где в лошади основная стихия самое главное это инский огонь а в змеи основная стихия это бин то есть, если нам нужен иньский огонь, то мы берем лошадку. Если нам нужен янский огонь, то мы берем э, змею. То есть мы в скобках смотрим, какой знак. Интересно, почему год кролика иногда называют годом кота? Может, это, э, это кролик, а не тигр? Не-не-не, Вера, это там разные переводы. Я так понимаю, что это, это какой-то маленький пушистый зверек, э, в, и в одном варианте его перевели как кролика а в другом как кота вот. смысл в том что и там и там и низкое дерево один можно петуха боковые деньги можно я один у меня он прям боковые деньги в сумке вот тоже в прошлом году все набирали я набрала все кругом лежит Да, боковые деньги самый хороший самые хорошие, хорошие история это боковые деньги они полезны всем и как бы они обозначают ваши деньги то есть прям отлично взял там, там любим мужчине подарил на новый год еще с красивым тостом что это животное обозначает твои легкие деньги которые приходят сами для которых не надо работать или или надо работать но малые денег приходит много вот дорогой возьми себе брелок пусть этот брелок там с, с ключами своим кошельком все время рядом и пусть приносит деньги отлично по-моему. А, Метал Ян, год обезьяны а, и горячая карта, пишет Вероника. Слушайте, ну а, горячая карта, давайте, давайте... Там, конечно, надо посмотреть. Может быть, для, для вас и Свинка, кстати, тоже подошла бы неплохо. Ну, возьмите тигра, почему нет? Что делать, если полезный Бог, демон грабежа? Ладно, возьмите э, втор другого полезного Бога. Возьмите другого. Так, посмотрю сейчас на YouTube-канале. А если муж родился в год тигра, свинья и так приходит э, в году: э, какой тогда полезный Бог взять? Он земля Ян, карта следования власти янская земля берите зачем следует возьмите знак зачем следует для него для него будет ну, посмотреть бы конечно карта следования власти да то есть у нас будет что там Посмотрите, но я бы все-таки, может быть, а, тигры бы взяла. Посмотрите сами, да. Так, если я вода, инь, но много земли, инь в карте, и приходящая еще земля и вода, то лучше петух, чтобы фильтровать грязную воду, точно, Наталья, абсолютно точно, да. Лучше петуха, конечно, фильтрация нужна, да. Если мне нужен огонь, инь, но я крыса и погоду погоду и мне лошадь не подходит как быть змею брать а, да можете взять змею а вы инский огонь да можете взять змею угу. для инского огня ну или берите тигра почему нет берите тигра он будет поддерживать а у вас огонь и крыса лошадь да почему тигра ты не берете у меня тоже вот не хватает но я тигра беру Почему в лошадь в таблице Дин? А, потому что внутри лошади основная энергия, я уже объясняла инская. Инская это классика. Янская янская энергия сидит змея, а инская они перевертыши. То есть у нас та же самая история и с водными знаками. То есть змея э, у нас инская, да, вода, а в ней же Рен и крыса которая приходит к нам якобы янская а в ней же по-настоящему квей, мы а мы берем основную энергию нам именно энергия нужна, мы смотрим по небесным стволам а, тигр может быть быть без свинки я заказала мастер-класс и не указала что нужен тигр а свинка заливает карту мой господин я елена вы писали вы писали что вам свинка не нужна, вам нужен вам нужен если вы не писали то там такой завал заказов, что навряд ли вам кто-то... Как это можно догадаться, даже если бы мало было заказов? Конечно, вам свинку вы, выслали Вот. Если выслали, пишите прямо срочно сейчас на почту, что вам нужен э -э, тигр... Да. Э -э, демон грабежа, грабежа может быть полезный, если полезны его стихия. Да. Да, может быть, да. Демон, демон грабежа может помогать вам деньги зарабатывать в бизнесе, если он полезный, да. Если он на высоких фазах. Получается, что для я вода для воды ян нужна змея. Да, для воды ян нужна змея, потому что у воды ян самое главное ее функция течь, чтобы она не замерзла. И ей нужно, нужно солнце либо фильтр петух, да. Ну, я выбрала легкие деньги. Так, э, год обезьяны тик, тигр. Э, э, сейчас подождите, сейчас почитаю. Все. Сколько у нас времени? время еще есть. Э, э, если я закажу свинью, вы на нее поставите знак денег и сколько она стоит, если правильно помню, две или три тысячи. Друзья мои, значит, если вы заказываете просто свинью у вас будет свинья стоит 2-400. Сюда входит мастер-класс, пересылка, сюда входит все ритуалы с этой свиньей, которые я делаю, потому что мне их партиями сразу приносят, они, мы заказываем их на фабрике. Я делаю энергетическое обнуление, и я делаю на этих свинок, чтобы они еще приносили деньги. Понятно, что если вы лежите дома, они ничего не принесут. Но это просто талисманы, которые помогают, как бы улучшают удачу. Да? То есть я делаю знак тайны, э, тайных денег, у нее легкие деньги. Да? Ритуал обязательно очищения информационного, она обязательно освещение денежной энергии. Дальше она уезжает к вам. Это все входит в 2-400. Если еще и тигр, то плюс сколько вот тут еще тысяча рублей к вам еще и тигр приедет. Да, то есть 3-400 будет. Но если свинка не дай бог вам не очень полезна, то надо брать с потому что тигр если она вам полезна то мы будем дальше я на мастер-классе все буду рассказывать куда их ставить если нам надо ее усилить мы будем усиливать тигром если нам нужно ослабить мы ее тоже будем ослаблять тигра более того я вам покажу как символические звезды определенные мы будем запускать если вам там Этим, этим талисманом. То есть, что нужно найти, куда и когда нужно поставить. То есть, мы будем еще основные какие-то символические звезды а, именно запускать за счет этого талисмана, этой свинки. То есть, мы не обязательно в сектор свиней или сектор тигра будем выбирать. Возможно, вы выберете другие. То есть, он такой будет широкого профиля мастер класса Вы сами под свою карту выберите, куда он нужно направлять. Еще раз, нужно перейти по той ссылке, которая Лена пирогова будет добра. Скинь, пожалуйста, в один в другой чат ссылки на приобретение этих самых свинок и тигров. К ним вы можете заказать, если хотите. Вы можете заказать своих благородных талисман. Просто мы сейчас к новому году еще успеваем. 2 декабря у меня выходит вот мастер-класс, на которых я буду еще про это все рассказывать. Приходите, он у меня будет. Лен, мы когда его поставили? 15 декабря, да? По-моему. Но там мы уже можем не успеть разослать. Ну, я не знаю, где кто живет по Москве, там мы успеем, конечно. У меня где я буду их? 16 числа у меня будет по талисманам мастер-класс, там прогноз и талисманы, да? 16 числа но 16 декабря Ну кто делает кто сделал в ноябре уже видите они пришли кто делает сейчас мы все это успеваем вам рассылать чтобы вы могли это подарить а потом вы их поставите на правильное место потому что все-таки для наших для нас новый год такая важная веха да и хочется этот подарок чтобы вот он был полезным именно к новому году подарить а еще и чтобы он был полезным чтобы мы еще поставили чтобы мы что-то активировали, чтобы он деньги приносил, и чтобы еще что-то было. И вы еще можете, полезное божество, нам все равно вам посылку отправляется этой свиньей, но мы вам можем туда же закинуть брюки, или мы можем там кошельковую мышь эту закинуть, или, правда, мы уже кошельковую мышь, у нас всех, у нас есть люди, кто 15 мышей заказал Я на самом тоже тоже себе заказала 10, но мы кошельковые мыши уже все ушли в и я прошу, чтобы опять мне партию 10 мыш, хочу всем знакомым раздарить. раздарить. Они малюсенькие мышки в кошельки с ритуалом их нужно поставить, и они якобы туда приносят деньги. Вот. И все, всем можно эти кошельковые, они никакого отношения к крысе не имеют, это абсолютно другой ритуал, это вот из разряда такого поп фэншуй. Но ну, очень приятный, такой малюсенькая маленькая штучка. Вот. И э, вот себе партию заказала, чтобы раздарить всем знакомым на новый год уже все. А, значит, дальше. Значит, да. Для этого нужно перейти по талисман по ссылке талисмана. Значит, вот Лена сбрасывает талисманов и заказать те талисманы, которые вы бы хотели. Мы вам успеем и к новому году прислать. Давайте я сейчас расскажу еще про одну важную вещь и по поотвечаю. Наталья, когда свинья для змеи и разрушители благородный свинья работает как благородный свинья работает как благородный, да, или она, но она просто ослабевает, она ослабевает и не приносит вам той, не дает тех возможностей, которые которые должны по идее вот ну благородный приносит, или она все-таки больше как разрушитель для дома уже купила? может эту парочку стоит поставить в офис, ну да, тогда если у вас вы боитесь ее как разрушителя, тогда я бы ее к тигру и будем ставить ее. И там самое главное мы будем ее вставлять в сектор тигра, но самое главное я буду рассказывать когда. Это не в каждый день нужно поставить для того, чтобы четко у нас энергии были за, за, за как сказать закрытым для того чтобы не, не, не, не несли нам каких-то проблем друзья давайте еще сейчас маленькое объявление значит сделаю ну, я опять говорю я понимаю что многие были на моих мастер-классах и все это уже сделали и еще письма были это я уж так рассказываю те кто вдруг ничего не слышал еще у нас с вами есть замечательный мастер-класс который называется как сделать 2019 год мы его каждый год проводим как сделать вот следующий год лучшим годом в своей жизни? Что мы на нем проходим? Мы с вами проходим такой. Это практический мастер-класс. То есть мы с вами сразу перед новым годом, то есть мы будем его проводить там конец января, начало февраля. Мы его проводим. Варя, у меня мастер-класс. Призвоню через чуть попозже. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Значит, дальше мы тут же с вами ищем в сектора, мы тут же с вами проговариваем, где, куда, когда поставить. То есть мы с вами ставим благородных, это не тех уже благородных, потому что на китайский язык вечно все переводится, как все, все как благородный, там ставится 4 благородных, там еще у вас там огромный мастер-класс, мы его полдня проводим с вами работаем сегодня мы договорились с татьяной которая ведет у нас курсы по цеменику по шуй что она даст очень интересный там свой блог по летящим звездам и мы говорим про активации мы говорим про фишки которые вы нигде ничего никогда не увидите не прочитаете и у нас этот мастер-класс стоит 3 900 и у нас в этом году вот по-моему неплохо работает у нас такая акция стартовала кто до нового года 500 рублей вносит предоплату для того будет возможность потом после нового года заплатить 2000 рублей лена если ты помнишь скажи когда у нас э, на какой день мы запланировали э, э, смотри пожалуйста запланировали этот мастер-класс какую-то субботу суббота которая прям вот фе... очень близко к февралю то ли, то ли на конец января то ли начало февраля потому что это все нужно сделать вот вот знаете в тот момент 2 февраля да, на 2 февраля потому что у нас 4 и мы должны будем выставлять чтобы мы прошли все это запомнили было еще время подготовиться и все это сделать Итак, значит, вместо 3 900, если вы сейчас 500 рублей оставляете предоплату, потом в январе, ближе к 2 февраля вы оплачиваете всего 2000, то есть для вас этот вебинар будет стоить 500. Такой предзаказ для того, чтобы, ну, мы понимаем, сейчас Новый год, а всем нужны подарки, талисманы, всякое такое. Поэтому... Талисманы сейчас, а вот мастер-класс можно просто сделать предзаказ. Для этого нужно перейти по ссылке, которую сейчас бросила Лена. То есть она сбросила две ссылки. По одной можно заказать талисманы и благородные, а по второй можно заказать, сделать предоплату в 500 рублей на вот этот мастер-класс, как сделать следующий год лучшим годом своей жизни. То есть мы научимся активировать благоприятную энергию в определенных местах вашего дома для улучшения разных сфер жизни. Я хочу сказать, что это два э, вот таких мастер-класса, который я сама для себя делаю каждый год. Я не всегда успеваю делать активации, я не всегда, но в начале не всегда какие успеваешь что-то там делать по фэншую какие-то приустановки. Но в начале года я обязательно делаю вот эту ревизию. Я провожу этот мастер-класс и сама все это делаю. То есть э, находим все секторы, находим э, находим все, что нам нужно поставить, куда, как усилить, как это сделать. То есть там есть, конечно, много информации разных плавает по интернету, но э, ту информацию, которую я даю на этом мастер-классе, она по интернету не плавает. Это то, что я делаю каждый год для своего дома обязательно. То есть э, все эти благородные, они отвечают за разные сферы, и мы разные, каждый для себя какие-то выбирает желания. И есть благородные, которые привлекают покровителей, помощников уже в сферу для привлечения мужчины в ваш дом, для финансовой удачи, удачи э, ваш, вашей и вашего мужчины, например. Но ну, я не знаю, вы сидите в декрете, вам нужно, чтобы муж зарабатывал, вам зачем это финансовая удача? Мы на мужа ставим эту финансовую удачу. Для устранения ссоры конфликта внутри семьи. Это очень важный, по-моему, такой момент, да? для, счастья, для, для счастья. Иногда и денег, и здоровье, и все равно все не радуют если, если есть какие-то конфликты. Да? А, для того, чтобы дела выходили из застой, для того, чтобы долги вам отдавали, если не отдали, для улучшения вашего... Настроение, настроение всех членов семьи, для улучшения здоровья и бодрости духа, для оптимизации жизненной энергии, чтобы тратили силы только на то, чтобы вам действительно было нужно. Там на самом деле будет намного больше интересного, потому что мы сегодня с Тани обговаривали а, еще определенные активации по фэн-шуй для дома. А, то есть мы будем говорить про четырех благородных помощников. Мы будем говорить, узнаете, какие секторы вашей квартиры отвечают за те или иные э, аспекты жизни. Мы будем говорить э, не только про благородных помощников, но и... То есть я его еще, я называю, знаете, мастер-класс для ленивых. Потому что это надо в начале года один раз все найти, все высчитать, все по времени, все ритуалы сделать и жить спокойно весь год. Вот ровно этим занимаюсь каждый раз. То есть... Э, что еще за рыкание виснет, да? Виснет, да я уж сама вижу, что виснет. Давайте еще раз перезайду пере в комнату. Лена Пирогова, подскажи, пожалуйста. Я вот сейчас, в принципе, могу уйти и пойду, ка я все перезагружу перед нашим мастером-классом, который будет. Лена Пирогова, ты меня видишь? Как меня видно, как меня слышно, скажите меня. Мне, пожалуйста, сейчас, сейчас связь появится. А, все окей, да? Лена Пирогова, подскажи, пожалуйста, ты сейчас можешь выйти поотвечать на вопросы там про наших свинок, про про мастер классы Если можешь, то я сейчас перегружу компьютер, потому что сейчас у нас начнется через 25 минут вебинар Светланы про фишки в 12 дворцах судьбы. Нам нужен хороший звук. Лена Пирогова здесь нет? Или уже ушла? значит так давайте-ка я спрошу лена да. да я поняла что зависает Так, сейчас минутку, друзья. Сейчас минутку. Ага, Лена пишет, что не выйдет. Так, э, да, Светлана будет в этой комнате, но самая главная трансляция на YouTube будет через мой компьютер. Так, друзья, сейчас меня слышно или нет? если не слышно буду прощаться сами думаете про свои мастер-классы ага. Алло, слышно меня нет все тогда я с вами прощаюсь тот кто у меня на ютюбе друзья на ютюбе наверно наверняка меня слышно значит на ютюбе я хочу сказать что давайте мы с вами а у нас продолжится будет другая трансляция через 20 минут по фишкам в 12 дворцах судьбы а, из комнаты я ухожу потому что в комнате меня не слышно все все до свидания а я ушла Так, на YouTube-канале. А, ну, кстати, с вами-то я могла бы поговорить, конечно. А, да, на Ютюбе меня слышно хорошо, я понимаю. Значит, дорогие друзья, на ютюбе кто у меня, значит, ну, я думаю, что понятно было про два мастер-класса, которые вы можете заказать: либо талисманы, либо предзаказ мастер-класса. И, в общем-то, мы с вами сейчас прощаемся. Странно. Ага, поняла, в чем проблема. И мы с вами сейчас прощаемся э, на 20 минут. Сейчас я все перезагружу, потому что у меня Светлана будет выступать в этой комнате. И... Э, и... Тогда до встречи. До свидания, да. Все.